счастливую, гармоничную жизнь с установкой. Равный-равному это программа, в которой мы берем ветеранов, которые готовы признать, что у них не все хорошо и гладко после того, как. Они приходят эту программу и они получают тот инструмент, который позволяет им работать с теми своими попротивами, которые не признают, что все хорошо. Они говорят, да у меня все клево. «Все круто, наливай, давай!» Но при этом они не говорят, что капец, меня рвет на куски. Он может как-то писать, но ему намного легче открыться своему побратиму и рассказать все. А почему? Потому что это намного более интимная штука. У нас организация занимается рядом проектами. Один из них – это тренинг тех ветеранов, которые будут работать с другими ветеранами. То, -то за есть, систему «Ривный до рівного Е» тое направо гиальности селекции у свитни різних разных возрастных слоёв в были так или інакше захоплены этой тематикой то-то-то и волонтеры и журналисты и дети без и дружины и так далее и і є такі освітні есть такие ми проводимо лекции которые мы проводим був это был наш дебютный раз когда мы поехали по пяти підрозділах и просто провели Лекции на тему того, что такое ПТСР, что такое повернення, что не можно вважать ПТСР. Ну и загалом деякі міфі, які которые сейчас в ЗМИ їх их, самих військових досить сильно балансируют, скажем так. Если человек приехал из войны домой, его что-то Йому ему добре, ему кажется, что все ему навязываются, и от этого он может взірватися, або мы называем это випасным. Это не означает, что ПТСР? ПТСР вообще не проявляется в первые дни, недели после того, как проявляється від ПТСР проявляется от трех месяцев и до бесконечности. Нема сроку, э, годності, строку годности, строку давности. Есть основные симптомы. Одна из них это флешбеки. Флешбек это. Такая ситуативная картинка, когда у вас возникает, когда вы просто поглинулись у своих вспоминь какой-то, и вот очень четко управляете, может управляться. И она, и она возникает навязчиво, она постоянно, раз за разом. Вы хотите от нее избавиться, больше не видеть. И чем сильнее вы хотите от нее избавиться, тем чаще она приходит. У нас планируется полтора месяца, это пилотный проект, на 60 человек, постоянно. Постійного перебування протягом півтора місяці в конкретному центрі щоденної роботи. Але при цьому, якщо цей перший проєкт пілотний буде успішний, ми починаємо ряд постійних півторамісячних курсів на 60 осіб. Специфика проекта полягає в том, что это должны быть демобилизованный боец, то есть мы не є государственной структурой, мы не можем забрати вейца службы на полтора месяца. У нас в проекте нет штатных психологов, таких, которые купят сертифікатів и так далее. Это в первую очередь те військовослужбовщики, которые проходят в соответствующие тренинги, которые получают соответствующую учебу и могут уже от своего имени, в на от своего собственного опыта, працювать со своими ми То есть мы максимально працюємо из системы ровно В питанні женщин будут так само же жінки військовослужбовців, які и вже. Певний етап по їхньому поверненню. Не може окремо вважатися роботи з військовим, окремо з его семьей. Это завжди комплексно, тому що все ж таки по поверненню це те місце, в якому буде найбільше підтримки, але в тому в той же час найбільше в побудові стосунків заново. Є очень большая вага в тому, щоб ви поспілкувалися со своими детьми. Я понимаю, что не всегда легко пояснити людям, які родились набагато пізніше за вас, які народилися в совсем іншому часі. почему вы делаете такий выборы? Но это очень важно, потому что если до 12 лет, например, ваша дитина воспринимает вас как батька, мать, как что-то, що что есть, независимо от того, что происходит в ее свете, она не анализирует вас, она не понимает, почему вы сделали этот выбор, и мені не цікавится, она вас любит, потому что вы переживаете, и так далее. После 12 лет, у каждого по-разному, но в этот период времени, дитина начинает анализировать, почему вы сделали такой выбор. Почему отец пошел на войну? Дети знают, что отец не имеет дома очень долго, и им важно понимать, почему это произошло. Им важно понимать, почему это важно для президента, для страны или для того, чтобы телевизоры. Почему это важно для вас и для человека, которая сделала этот выбор, которая осуществленно сюда пошла и решила развиваться своим жизнью за ради своих же детей, за ради своих родин, Но им важно это Ну Проблема, которая идет на выходе, то есть когда человек готовится, у меня проблем нет и не будет. Это первая проблема. Вторая проблема – проблема адаптации. Мир э, потерял э, в лице военного потерял краски. У него есть черное и белое и оттенки серого. Э, весь ост остальной мир он буяет этими красками. Эти краски насаждаются, насаждаются, наслаждаются. Идет диссонанс. Поэтому основная проблема это отсутствие правильной коммуникации между военнослужащими, ветеранами и всеми остальными. Плюс ветеран не могут не могут понять как может быть самое главное в жизни сделать селфи в ресторане, чтобы ой, еду состретировать, чтобы потом ее в какой-то непонятный инстаграм засунуть и получить какие-то лайки. И ему непонятно, почему обсуждает какие-то вещи, там, которые вообще не стоят внимания. Вот. У него была война, и очень часто он не насаждает про эту войну. Но он просто абсолютно не может понять, в чем логика и решение тех или иных людей. И от этого становится печально. И хуже всего, когда его не поднимают самые близкие люди. Они не поменялись. Вот окружение. Ветеран поменялся. Самый маленький процент ПТСР у наших коллег из Израиля — 4%. По другим данным — 7%. Самый высокий уровень ПТСР у наших замечательных коллег из Соединенных Штатов Америки, которые воюют везде, только они у себя дома. Кроме этого, Соединенные Штаты Америки тратят больше всего денег на своих ветеранов. Не на армию, а на ветеранов. 68 миллиардов долларов в 2015 году они потратили на ветеранов. В любой работе психолога начинается из того, что он устраивает связь. Когда работает ветеран с ветераном, с ноги контакта вообще отсутствует. Во-вторых, мы не подаем нашу программу, как «Лечить больных атошников». Это похоже на образовательную программу, причем образование не просто основы менеджмента, прочитаем все, мы все счастливы. У нас отличается проект э, критериями успешности. Для нас оценка не то, что он прошел программу, а какой результат он получил после программы. Что об этом скажет работодатель, что об этом скажет его семья, друзья, родственники. Таких проблем не вижу, кроме одной, это семья. Есть, как она будет принимать меня, я не знаю. Это адаптация, наверное, но ну, привыкнуть к этому к всему бурлению этого общества, которое там двигается все время, там туда сюда бегает. Мы... мы не хотим сделать их зависимыми от психолога, психиатра, социального работника. Мы хотим дать ему удочку, чтобы он сам научился приемам, которые ему будут помогать в жизни, и чтобы он с нами встречался как со старыми знакомыми и все. Да, ну у меня военная служба была в 87-89 год. 89 я демобилизовался, это был Афганистан, это были разные точки. Я как, как все э, обычные ребята 21 -го года, когда пришел, думаю, я же нормально, все все у меня в порядке, все у меня хорошо. Потом поступил в один вуз, бросил второй вуз, бросил. И вот Как-то меня так кидало, и я поступил потом э, в Харьков. Э, психологию и так с этим понятием что у меня все в порядке я э, прожил ну, достаточно э, большой такой путь да. и когда начались уже непосредственно вот события связанные с украиной Майдан, и потом э, война э, Здесь ситуация чуть-чуть э, изменилась, и я понял, что я могу уже там, давать чуть-чуть больше. ПТСР – это уже диагноз, это клиника, и ну, я не уверен, что это вот, э, может носить такие большие масштабы, да, там именно ПТСР. Но я знаю, что э, даже люди, которые не получают такого диагноза, несут за собой ворах э, неразрешенных которые в армии стали более актуальными, актуализировались, может быть, усилились даже. И это мешает просто строить нормальную жизнь. То есть мирную жизнь с этим строить тяжело. И мой опыт показывает, что самостоятельно можно справляться, можно пытаться справляться, но если есть правильные инструменты и э, люди, которым ты доверяешь, то можно, э, можно с этим, э, ну, ну, нужно и можно этому помогать. Для этого мы хотим рассказать вам несколько, несколько техник, которые сейчас вам в этой ситуации, кто-то из вас даже может что-то и использовать, но они вот некоторым помогут для того, чтобы... Что такое слишком много переживаний у одного человека? Это когда накатываются проблемы со всех сторон, и я сам уже не в силах с этим справиться. Бывает такое, да? Их кажется столько, что я под, под этими проблемами начинаю, начинаю тугонуться, каким бы сильным я не был. Потому что их слишком много, ни одного. Какой выход? Разделили проблему на части. И У каждого из вас есть перечень людей, занятыми теми или иными, являющимися специалистами в, теми, тем, в тех или иных вопросах. Заметьте одну важную вещь, это не обязательно близкие друзья, не обязательно близкие и это не обязательно родственники. Техника – это безопасные люди, безопасное место. Техника – безопасные люди. Это техника распределения проблемы на части и подбор для решения этих проблем безопасных людей, которые могут в этом плане помочь. Это позволяет человеку не переполняться проблемами, не оставаться один на один со своей проблемой, а использовать тот ресурс, который у каждого человека в жизни есть. Вторая техника – безопасность. Безопасное место, я думаю, что это больше такая медитативная да, техника, это релаксирующая, да, это способность э, отсекать, уходить от проблем, э, приходить в безопасное место для того, чтобы перезаряжать батарейки, для того, чтобы обретать новую энергию. Дуже конкретное место, якое есть у вашем жизни, оно не абстрактное. Це місце, яке пов'язано, по перше, з безпекою, по друге, це затишне місце, це те, коли вам було дуже-дуже-дуже добре. У кожного це місце може бути по-своєму. У когось це може бути дім бабусі, і там запах перечки, каких якихось може бути. Це місце, коли ви маєте уявляти, ви маєте конкретно уявити його запах. І саме головне дрібні деталі. Це може бути то гори, конкретне місце в горах, в лісі, місце, де ви дуже любите рибалити. Это может быть вообще автомобиль во время поездки, но это может быть очень конкретное место, где вам дуже хорошо и безопасно всегда. У одного из наших попротивов безпечне місце чомусь почему-то вообще был блендаж. Блендаж в безопасном месте, не передвигая, война идет. Но ему настолько было затишно, в той час він знал, что цей блендаж захистить его от всего. Расслабились и просто дышим. Так? Не надо сильно дышать, просто расслабьтесь, шарик. У кого-то ощущение в кончиках пальцев да, появилось. Самое главное, друзья, очень важная часть – ощущать себя, осознавать себя. Эти упражнения, которые мы э, делали, это... Э, они ориентированы на много. Это и возвращение чувствительности, и ощущение себя в теле, и э, поднятие энергии в теле. Тело – это очень важный инструмент и нужный инструмент. И то, как тело чувствует, оно очень э, крепко влияет на мази. Ну и обратная ситуация. Хорошо. Собрался, попробую подробнее описать, что собралось, что значит для тебя собрался, где напряжение. Ну, как бы когда ты ожидаешь какого-то действия, на которое тебе нужно противопоставить, что это? Uh -huh. ты... Это напряжение к чему? Он подготовился к хлопку, да? А хлопка не произошло. Это напряжение осталось в тебе. Если я сейчас не хлопну, ему надо будет сбросить это напряжение. А если некуда его сбросить, оно останется с ним. На этом тренинге я, в принципе, почув знайомі для себя речи, которые уже почав использовать. То есть, я их уже использую, и это дает свои результаты. Поэтому говорю хлопцам, что это нужно, а вижу результат, когда по, по всем речам, то есть даже по этим технологиям, которые дают вот, ребята, значит, Безпечні люди. И мы их уже использовали, э, эту технологию, їздили на э, открытие памятника в Умань. Все, у нас была проблема, есть мои безопасные люди, которые эту проблему там решили для нас Особи, То есть это было связано с тем, у нас прапор запачкался. С которыми мы через два часа идти в колонии, а батальонный прапор грязные. Вот позвонили, они его прибрали, он стал новее, чем был. По поводу безопасных мест тоже, в принципе, согласен полностью. Очень потрібно. в самого такі такие места есть. У нас было и на, на передовой безопасное место. Оно и сейчас, в принципе, пока что осталось. Я считаю, что оно там есть для тех солдат, которые там сейчас находятся. Там ялинка, вогоньки, якісь какие-то такие, бегущие. Я сейчас пригадал, я даже запах, то, потріскування буржуйки, я помню. Да, упражнение очень интересное. Это, кстати, нужно попробовать. Тропический дождь, да, простой, ну, довольно классный. Первое, я фельдшер. И я працював на швидкий, uh -huh. паралельно навчався, і... але збагнувши, що знаходжусь не на том месте, где має бути, и плюс е... бажання здобути новий досвід, нові навики, і взагалі е... люблячи такі більш екстремальні ситуації, то ну, і ще додатковим фактором це те, що послужило те, що в мене батько пішов теж в Азов, uh -huh. тому... Я зразумею, что пора. Я был в мобильных бригадах Майдана, mm -hmm. ну які курсували по, по территории там не надавал нужную допомогу. И после, конечно, мне поставили диагноз ПТСР. Ну, ну, як сказати, но фактично его не было. Были легкие, як сказати, изменения с помощью имени ну, духа, который, можно сказать, психокорректор, как як он так называется, с помощью гипноза помогал мне выйти из этого стаунда и направить меня, как раз, как раз, чтобы получить то, что я хотел. Какая-то супер попсовая, рожевая, поляная автомобиль в И, в мы почули... Певну кількість інструментів, як себе можна вдосконалити, як себе можна врівноважити, бо кожен був в різній ситуації бойовій, кожен був в певному своєму пеклі. Перебував і хто повернувся чи то додому, чи в батальйон має для себя якось то врівно Отже ми маємо тобто у нас есть свое братство ми всі побратими И каждый может поделиться своїми переживаннями но власне є в тих переживаниях есть свой внутренний свет, своя тиша ко ти маєш побути, побути сам на самоності своей, так і себе и і зрозуміти що ти пережив і як рухатись далі Отже і аналізуючи думки інших людей те що вони переживали сам свідомлю що есть определенная пленность в часах, когда вояки переживают те же проблемы. И сейчас, когда происходит война на сходе Украины, мы снова слушаем братьев, которые 10-20 лет назад воювали, или брали участие в других операциях. Мы усвятимуем, что наша борьба воинская, она... Она имеет определенную количество повторений. Каждый держит в руках автомат, каждый совершает какие-то боевые выходы. И, в основном, проблемы психологические у каждого характерно одинаковые. Сейчас расслабили пальчики, вот так сделали, и начинаем отрабатывать. Те, те с кем работают, просто старайтесь ощущения, ощущения понять свои. Вот здесь пару... Те, над кем работают ощущения свои. Я людей побачив іншими, и люди інші насправді ніж були до війни. Багато много багато пластмасов. У Нас визвольна война, війна, мы не мы до лізем то с оружием, не вбиваємо сусідів через то, что нам треба їхня земля там чи через якісь дебільні переконання, что там руського міра чи ще якихось дурниць якими там воли нас нас визвали війна, вони до нас пришли і... Я не відчуваю вини за те, что я делал. Да, тоже ездил в отус. Все мои друзья, которые я с ними нормально общался раньше, сейчас я с ними вообще не могу общаться. Они меня не понимают. Что ты шуток не понимаешь? Я говорю, какие шутки? Шутки кончились. А они все шуточки, шуточки. А у меня семь повесток, было ничего страшного. Я и восемь переживу. Ты меня спрашиваешь. Я говорю, что тебе спасибо сказать?